Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем шить теплые сапожки для дома. Делаем выкройку, берем ботинок, желательно побольше, лучше подойдет зимняя обувь и обводим его на бумаге. Вырезаем деталь и разрезаем ее пополам. Затем... Разводим середину в разные стороны. Обводим. Низ продолжаем по прямой, как показано на видео. Все делаю на глаз. Отмеряем в сторону с каждой стороны по 4 сантиметра. Мерим высоту ботинка и откладываем ее на выкройки. У меня получилось 10 сантиметров. С двух сторон откладываем также по 4 сантиметра. И делаем такую дугу как буква L. Вырезаем. Деталь подошвы для удобства заклеиваем скотчем. Обводим детали на ткани, делая припуски 1-1,5 см. Вырезаем. Сгибаем ткань пополам, берем деталь верха сапожка, отмеряем длину входа ноги в сапог, у меня получилось 16 сантиметров. К ним прибавляем припуск 3 сантиметра, получается 19 сантиметров. Откладываем длину сапога 15 сантиметров. Вырезаем две детали. По основным деталям вырезаем подкладку сапога и синтепон, чтобы наши сапожки были теплыми и грели нас зимой. Приступаем к шитью сапожек. Начнем с подкладки. Берем детали, сгибаем их пополам. Чтобы найти середину, соединяем друг с друга. Прострачиваем. Ширина шва 0,5-0,7 см. Вы можете наметать детали или заколоть побольше булавками для удобства. Делаем надсечки в закругленных местах. Соединяем швы друг с другом. Прострачиваем оставляя отверстие для выворачивания. Находим середину всех деталей, соединяем их булавками. Прострачиваем ширина шва, также 0,5-0,7 см. Далее пристрачиваем основные детали сапожка к синтепону, ширина шва 2-3 мм. Подрезаем лишний синтепон по краям деталей. Затем все детали соединяем так же, как мы делали с подкладкой. Ширина шва 0,7 сантиметров. Важно, чтобы шов, в котором мы пристрачивали синтепон, оставался внутри. Если вы хотите сделать посвободнее сапожки, делайте побольше припуски, поменьше швы. Берите за основу большие ботинки или ткань, которая тянется. В моем варианте сапожки из хлопка получились размер в размер. Основную деталь соединяем с подкладкой. Ширина шва 0,5-0,7 см. Выворачиваем через отверстие на подкладке на лицевую сторону. Зашиваем потайным швом. Добавляем подкладку в сапожок. Делаем отделочную строчку поверху. Ширина шва 0,7-1 см. Доделываем строчку и теплые уютные сапожки для дома готовы. Детям они очень понравились. Думаю, они понравятся всем. Это хороший подарок на любой праздник. С наступающим Новым Годом, дорогие друзья! Хорошего настроения вам, счастья, любви! До новых встреч в следующем году!